Много гор и высоких перевалов, Среди них карамунжон Лазурита там навалом, А еще посмочи, нам их надо выбивать, посмочи афгана вашу мать. А еще посмочи, нам их надо выбивать, посмочи афгана вашу мать. Там душманский отряд под командой у Гулдода, А у них говорят ДШК и минометы. Только нам, порванист, нам на это наплевать, ДШК, Вагана, вашу мать! Только нам, Парванист, нам на это наплевать, ДШК, Вагана, вашу мать!